Приехали в буфет Нидзя Сейчас будем искать нашего именинника Не знаю, где он находится Андрюх, вы на ручки возьми, пожалуйста В общем, именинник наш здесь где-то сидит На ручки ее возьми Сейчас, сейчас Сейчас идем искать именинника нашего А где он, хрен его знает Сейчас или будем созваниваться Опа Кнопка где сюда кноп, но ну по в общем пока я его не вижу в рядах где он есть у нас сейчас будем звонить Какие? мальчик мальчик О -о -о! а где именинник наш О -о -о -о -о! в общем одного встретил привет, привет. привет. привет. привет, привет давай Какие? будем целоваться привет. Привет что девчонки и мальчишки мы уже на Джамтени, на второй линии и мы уже приехали с вами к имениннику. так если хрен пройдешь все заставлено переставлено я как и обещал спасибо что напомнил конечно ребят на самом деле напомнил позвонил говорит у меня сегодня день рождения ты не забыл что а, ты пришел ну напрашивался на днюху Юр, с днем рождения! А, просто это уже будет второе видео кого поздравляю с днем рождения а, в прошлом видео поздравлял Катю мне позвонил Женя 71, и, ну не позвонил точнее да, позвонил в WhatsApp, написал поздравь мою супругу тебя поздравляю с днюхой сколько чего и почем 18 привет Вик в общем с ребятами познакомились случайно на джамтене с Кристиной и с Илюхой. Ребята просто крикнули, лысый, привет, мы тебя смотрели. И вот пригласили ребята на днюху к себе. Так что сейчас я кнопочку домой отвезу. Ю, а, нас не пускают с кнопы, да. Кнопа сам сегодня весь день. Сейчас я домой отвезу в реплику и приеду к вам. А, мы с вами не прощаемся. Телефон. Ой, фотоаппарат у меня. Смотрите. Ну, буфет Нидзе вообще Ваши, уже не первый раз Откуда, ребят? Откуда? Москва. Москва, Подмосковье, Подмосковье Стивенская область Ну, я не знаю Мне уже скоро надо будет шляпу Панаму одевать и очки И ходить вот так вот Не дают прохода, честно, ребят Надолго приехали? На, на, две недели. две недели Как отдыхается? Первый раз? Куда ездили? Рассказывайте Людям будет интересно послушать На, то есть... на экскурсию, говорю, как война, два дня И как? Да я устал Ну то есть уже сразу говорю вот так вот. Тяжело два дня да. Не, на самом деле я пять дней у меня была сейчас экскурсия Ну как экскурсия, поездка по Таиланду Краби, Пхукет, Чумпон. Честно, сам заебался Честно <с скажу Поэтому Сейчас, если поехать на Квай, я скажу, ну, Квай, ну и так, носу поковырялся, и уже на Квай оказался. Так что вам хороший отдыха, ребят. Спасибо, спасибо что спасибо. смотрите видосы. Пишите комментарии. Ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь. Нет, у меня подписчиков нет, у меня зрители только одни. Подписчики в остальных блогеров. У меня только зрители. которые потом становятся знакомыми. В общем, лысы опять зажигают я поеду домой сейчас кнопку отвезу и приеду к ребятам присоединюсь и буду дальше производить съемочку в общем не успел зайти в буфет ниндзя здесь уже новые зрители И сказали все давайте лысый короче мы тебя смотрим на самом деле приятное ощущение ребят честно скажу кристинка привет давайте с днем рождения тебе спрашивающий. А, да, да. Mm -hmm. спасибо, спасибо. Ну, мы поздравляем. Да, не мне... Почему нет? Почему не пускают? Mm -hmm. Давай, по Давай, я поеду, отвезу ее, а ты с ребятами не, не отвечу. Да, а да нет, вот ты быстрее. Смотри. А ты же рядом где-то. Нет, нет то, там. Дома, там, там, там, там, там, там. Я там живу. Сейчас я девчонки и мальчишки, я поеду кнопку, сейчас отвезу домой. И сюда вернусь обратно в буфет ниндзя. Фотоаппарат вот у меня уже все сел, теперь на телефон снимаю. Hello, lady! My motorcycle. I Давай, убирай сумку свою. В общем, эта бабуля пристала и не хочет отходить. В общем, я еду домой. Кто-то за нами подглядывает. Девчонки, вы откуда? Красноярска. Красноярску, привет. Спасибо. Красноярск. Спасибо. А вы откуда? А мы. Местные. Мы из Таиланда, с Спатаи. Парни привет. тоже Красноярск. Большой-большой привет из Берлина, бля. А Штилица. Это Штирлиц. Так, Шилиц, давай кафляшку не мою, нет, я домой отвезу и сразу. В общем, я забрался подарок, ребят. А Шилец от людей не отстает. Ладно, пойдем сейчас к каменнику. Сегодня повод у нас здесь собраться в буфете низа не простой, а золотой. У нас сегодня день рождения. И сколько исполнилось, я честно не знаю. Был приглашен еще 2-3 дня назад на день рождения. Случайно познакомились на пляже Джамтьена. И сейчас вот иду к имениннику еще раз его поздравлять. Ну, сейчас буду маленький тост говорить ему. Взял с собой батарею дополнительную, о не батарею, а взял зарядник, чтобы сейчас заряжать батарею на фотоаппарат. Наш мини-хутамот. Белый нарядный. Красивый, здоровенный, охуенный. У нас тут ветек. Давай, поздравляй быстренько, пока телефон не сел. Ну ты ему уже потом будет смотреть записи, поздравлять, так что. Так, Они в стороне именинник сейчас приходит. Нет, он пока стоит. не знает, ему просто передавай, ну, поздравляю его. Дню. С рождения тебя. Счастья, здоровья, всех благ. Всего вот, самого наилучшего, ладно. Да, тесно. В общем, да, я тоже сейчас пойду его поздравлю. Ну что, еще раз пришел тебя поздравлять с днем рождения. Телефон садится, но я взял с тобой сейчас подзарядник, сейчас буду фотоаппарат заряжать. Юр, поздравляю с тебя с днем рождения. А, давай сделаем так. Что ты сегодня себе пожелаешь в этот день? Пускай это... Поэтому желай себе самого хорошего в этот день. Ну, я говорю по-простому, как я могу говорить. Я не буду подбирать слова там... Юра, поздравляю с днем рождения, здоровья, счастья. Я не буду этого говорить. Я говорю, пожелай себе сегодня, в этот день, хорошего, и пускай это все приумножится. Но ты это потом будешь еще смотреть на ютубе. Поплыл? Поплыл. Так, я понял, парни хотят тоже в ютуб. Нет? Нет. Ну, все а парни солите? парни парни парни сказали так, нас в ютуб не снимай. Да? Так, так, все так что мы сейчас вообще храбрый привет а хворить лучше там всем привет кстати а, вот, опять кстати. мы снова снова увиделись Ой, не опять, ну, снова. опять опять снова. не опять а как всегда ну, как, ну, обычно. Да, как обычно ну и люф уже светился да, в ютубе припустился новую маечку кстати. раста бейба раста бейба ну кто курит нас поймет Ой, девчонки и мальчишки, а также их родители Мы сейчас находимся в Вот уже поймали зрителя вот, Поймали, поймали зрителя Давай знакомиться, кстати Hello. Алексей, Лёха, Лёха. Колян, Лисей Лёха откуда? Ты из Подмосковья, Тверской Москв... области родом Город Кашин Все, кто Каш... будет меня смотреть, Кашин Фарел Кашин, Кашин, вот так вот Вы опять. Сейчас подожди, сейчас поймаются палец прямой. А, вот. Вообще в Фатае круто первый раз очень понравилось. Первый раз, Я просто. первый раз в Паттайе, да, в Таиланде. Вообще, а, вообще первый в Таиланде раз. первый раз. Очень ну, круто. Лёх, могу просто от себя сказать. Если какие-то вопросы возникают именно по Таиланду, мои контакты есть под каждым видео. Mm -hmm. Mm -hmm. В WhatsApp, Вайбер или просто по тайские символ okay. звоните и обращайтесь. Чем смогу, помогу вам. Спасибо большое. Смотрите. А, а так круто вообще здесь, Нет, в других странах был здесь вообще круто На Колане, Волкин-стрит, да. а, да. да, да у, у меня очень много материала по Волкин-стрит а, спасибо тебе за информацию, что ты рассказал И не забывай снимать видосы и также выкладывать Ты классно смотришься в камере, говоришь классно, не боишься камеры так что, Данияр, тебе спасибо большое. Леха -то тоже посоединяется. Я скину информацию, потом ребята посмотрят обязательно то, что ты выложил. Даниар, я остался на информацию по Волкину. Что? Один тебя захудер, а второй командир. Компания не работает. Здесь нормально. В общем, ребят, будьте аккуратнее на Волкине, блядь. Пока. Парни, член, держите при себе. В общем, ладно, девчонки и мальчишки, мы идем. Я иду, мой брат Калом. Ай, мы. В общем, мы идем сейчас доставать пацанам, Они уже убегают. Я же сказали, все, ладно, вернуться. В общем, сейчас пойдем. Приставать потихонечку к девчонкам, которые остались Ну, пацанам и девчонкам А, подождите, ну, пока две девчонки остались Две девчонки Ну, давай знакомиться Смотрите, загорелый какой тебя звать? В общем, Андрюха, скажи всем привет Давай, смотри сюда в камеру, в экранчик Видишь, камер тебя снимает. Ты откуда? Из Питер. Откуда? Из Питера. Ты питерский? У меня друзья в Питере живут. И теперь даже знакомые тоже в Питере живут. В общем... Сколько тебе лет? В общем, у нас Андрей 6,5 лет. Даже Россия сила. Россия сила? Мама твоя? Да. Вот так вот сделай, Андрей. Я из Питера. Я питерский чувак. Бандитский Питербург, скажи. Бандитский Питер... Давай. А я питерский парень. Скажи, я я питерский, питерский парень. Отдыхай в товарище. В общем, у нас Андрюха стесняется. Сейчас будем с мамой знакомиться. Давай. Твоя мама? Да. Так. Привет. Привет. Вы из Питера, ну... да. Отдыхаем здесь. Сколько? Сколько мы уже отдыхаем? 18 как 22 дня вы здесь. Так, кстати, маленький вопрос. Чисто информационный. Да? Вы по туру приехали? Да. Сколько обошлось? Ну, И сколько дней? 22 дня. Из Питера. Сколько у нас получилось? Короче, из Питера до Москвы. 12 тысяч рублей. 160. Ну, мы с подругой. Да, и и и, и? и? и? А, вы взяли на... нет а давайте туда, да? как катя катя катя катерина катюшенька катя? наша О, с откуда вы с москвы с Москвы. прям с москвы самой да. у вас тут Тушина. откуда душина Тушина. Тушина. Так, мити, Тушина. Мити, мити, Митина, тушена что-то знакомое. Митина знаю и тушена сейчас ну, не, не могу. По, замка, Нет, не я не жил знаю. просто в Москве. Я сейчас пытаюсь. Где тушена находится? Запад, Юг, Восток. Северо-запад. Северо-запад. Ну, ребят, сейчас не вспомню, честно, не буду там, ну, географию изучать на ютубе. Так что все, сейчас слушаем Катю, и Катя рассказывает. Вы тоже прилетели по туру. Ночей у нас 66 тысяч захватили Это с перелетом вместе? Да, за все Двоих? На 66 тысяч перелет в отель плюс завтра Человек сколько? Гоя Ну это да, достаточно Общем, все сами, можно их нет, рассол, они да? сказали, мы сейчас вернемся, они вернулись. А, только... Сейчас, а, сейчас, до них час... да, очередь будет. тоже дойдет. А пришли, которые сказали, мы сейчас вернемся, они ходили за мороженком. Мороженка взяли, а нет, арбузик. Арбузик кушают. Ну что? Так, Кать, еще что-нибудь можешь добавить? Могу я. Вот. Так, вот. Дай вам, дай вам так уже слово вырывают, да. микрофон, микрофон забирают. Да, реально просто супер, мне очень понравилось. Я путешествовала очень много где была, очень прям видела э, разные страны, разных так. людей. Вот так, так вот делают. Снимают камеры. Тебя вот. же будет смотреть. Но, но я крутая, как бы он прям не в Я даже уже подумала, вы здесь так. Квартиру я потом в личке расскажу плюсы плюсы, плюсы, плюсы и минусы по, по нет, поводу нет по поводу покупки квартиры нет, не серьезно, ну нет просто, я расскажу нет. в личке просто ну, ребят так хорошо и не вот буду в личке рассказывать посмотри, а, расскажу в YouTube. прямом эфире нет есть у вас нет животных? А, можно покупать нет, смело нету, нету, ну кош, кошка собака и между я... а, сегодня даже вот а, приехал к андрею который из германии приехал с берлина него как бы оплачен он человек вчера, человек вчера он а, тайцы меня, прибежали и начали кричать убирать собаку у меня, у меня хотя собачка у нас ногу у, у, у нас на руках была но моя кнопочка была на руках нет, поэтому, нет, да, я не знаю, нет, поэтому... там сделал вот эту ровку, кстати, вот. Ну, Тут какой-то индейц, непонятный. Там такая сидит, так... Ладно, короче, у меня собрали это... наклейку вашу. Спасибо большое, но у меня ее собрались. И сейчас мы переключаемся. Мы переключаемся. Потому что у девчонок микрофон забрать очень сложно на самом деле. Ребят, раз, два, три. Опа! Привет! Ну. Ну. А мы тебе, в прямом эфире или как? Ну, не в прямом эфире, но вот в записи пока. Рассказать. В общем, парни пока сказали, мы придем, сейчас мы вернемся, мы там много расскажем. Я понял, что парни вообще, вот честно, девчонки и мальчишки, а также их родители. Опа! Поехали! Продолжим, Продолжим наше общение. Давай! Ну, Нет Ну, Ты рассказывай! Меня Все! Всю подноготную! Все. Как на исповеди подготовились а я пойду сейчас накачу Давай, у меня, чтобы, у, чтобы меня так, да, еще... волна, волна, у меня волна, да, волна, да, волна, чтобы волна, чтобы волна, язык еще и... у меня что, да чтобы у меня язык более развязался и что я устану слушать тебя не тогда надо будет делать проще просто, нам просто надо будет просто сутки. Пряму... нет нам надо, не будет... нам надо будет прямой эфир выходить Но лучше прямой эфир ну сейчас будет. пока youtube если, если, я говорю, если, я начну говорить, ну, если могу сказать могу сказать по секрету Могу сказать по секрету, чтобы у вас было понимание. нашлись э, резиновые изделия Номер два. Ну, номер один это противогаз. Кто знает? Ну, нашли... Так, еще раз. Я говорю, блокировка телефона. Нет, Что? ты заходишь в группу... Ну, ты знаешь. У меня нету второго телефона. Я, Значит, на том, я на том телефоне, у меня, -то у меня жизнь сейчас там вся происходит. Так что такой. Вероника, правильно? Вероника, да. Так что будь пиши, скажи, были в нити вчера позавчера? Ты ко мне я приставал? Нет, это фотографии. Не нет, нет. Да. Есть фотографии, есть, узнаю, конечно. Просто говорю, что. Нет, вот. у меня фотки нет. Так, и... девчонки и мальчишки, мы продолжаем запись да, я я я я. Дашь фантастишь. Дашь фантастишь. Лысый лысый с вами Вероника тоже. Все, мы уже пойдем. Все, ребята уходят, убегают. Мы прям да, безим безим и все увидимся. В общем, опа, Андрюха. Андрей, вот так вот. Скажи. Андрюха просто уже спит. Все, давай, контакты мои под каждым видео, да, звоните. В общем, день рождения продолжается, наше общение продолжается. У нас Крис идет с тарелками с полными еды. В общем, мы пока отдыхаем, ребят. А вот наш виновник торжества. Ну, давайте с ним познакомимся. Молодой человек, как вас звать? Юрий. Меня зовут. Юрий и все просто так? Да. да все, из миллиона. Девчонки, кстати, Что, парень, парень 30. холостой. Ты холостой? Да. Ну не, как, не, блядь, не холостой <с нет. неправильно Свободный. А свободный ждущий. Next. И голова не болит. Так, у нас уже реклама, у нас уже рекламу пытаются рассунуть Если мы будем рекламировать, запись. мы будем говорить, компания Frostmaster.ru Ну уже, уже, уже, уже, блядь, сплошная реклама Смотри, как... Давайте давай, еще давай, раз давай, познакомимся, давай. его зовут Юра Девчонки Юр, ты откуда? А город Мегион Мегион, Семь. город Ну я уже просто слышал, еще раз повторяю, я уже забыл на самом деле Рядом Поэтому Нижневартов, Сургут рядом. Да. Короче, девчонки, посмотрите на мужика. Ну, мужик, я не буду говорить, пацан. Мужик. Ну, для вас, девчонки, могу так вот сказать. Так что Кстати, долго свободен, не думайте. Да, свободный мужик. Свободен, так что, да. девчонки, долго да. не думайте. Ты Юр, предпочтения какие назвать? девчонкам? А, нет предпочтений. Нету? нет у меня просто у меня просто у меня есть предпочтение поэтому я и спросил так что девчонки За, если взяли с собой бутылку, еще 50 бат. Нет, ну это как бы тема со своим алкоголем, это уже давно было с было 50 бац. Yeah. Да. Нет, да. еще, плюс ко всему, если ты, например, захочешь себе угли поменять, Нет, да. было. и буквально позавчера мы почему-то пришли, было алкоголь 50 бат. Да, и, мы позавчера... Неважно. Вот, курить можно было, вот. а сейчас курить не разрешено да, Гульки не разрешают, угли поменять 10 баллов. А может стоит, быть мы были среди говорить. недели, а сегодня. Бульончик, уходной? вот этот вот, вот этот бульон Ребята, поменять. Опускай, без... Почему? Сейчас, так, стоит. Стоит. сейчас а, тайский Новый год, камеру резко не переворачивают, плавно переводить. А, сейчас тайский Новый год, поэтому ценник может быть немножко задол. А, посмотрим, что будет после тайского Нового года. Обязательно с кем-нибудь сюда придут и сделают более полный обзор. И уже будет с чем сравнивать. Именно сейчас. 19 числа идет тайский Новый год. Так что ждем окончания да. Нового года. Тайцы... Ну, ждем. Блядь, не брызгают, блядь. Ждем, ждем. И, кстати, да, хотел сказать то, что вот именно этот тайский Новый год брызгаются только, блядь, европейцы, индусы, американцы. Американцы вот. вообще. И да. Вот. Блять, и еще наливают специально ледяную ледяную воду да. и видят то, что ты идешь с телефоном, они тебе целятся и ровно прям в телефон. Либо в ухо, либо в глаз, в глаз. А Вчера, помнишь, как психовал этот, нельзя его брызгать? Да. А шли вчера, да, идут а две русские, теперь. две русские девчонки идут. Она говорит, стреляем по ногам, по ногам, не мочи уж людей. Вот сразу видно менталитет, да, русские, Потому что мы не такие жестокие все-таки, А эти, как, как чайки налетели, обстреляли. А, да, хозяин, хозяин, да, хозяин, хозяин кафе вчера, короче, мы его облили вчера, он такой вышел весь на фоксы на там, весь такой, на фуфыренный, короче, Yo, my, my а я, мы рейт... его на-нахуй. В итоге он нас обиделся. Как ты там, Николай, говоришь? Мы едем дальше? Подключайтесь, не дальше,